Привет, я поэтесса Соломонова и я вас приглашаю на свой поэтический вечер 8 марта в Ростове в отеле Дон Плаза в 19.00. Жду.